здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака овен до 18 февраля все события связаны со сферой 11 дома друзья и единомышленники это дом перемен свободы всего нового и современного ретро меркурий в этом доме приносит много воспоминаний связанных с друзьями и общественной работой Могут случаться неприятности, если есть нерешенные проблемы. Многие кармические узлы можно развязать, но также возможны конфликты в дружеском окружении. Когда дело доходит до разговоров на неудобные темы, постарайтесь не уходить от них. Воспользуйтесь моментом и поставьте все точки над «и». Проясните все вопросы, и они больше не будут доставлять вам неприятности. Если вам нечего сказать, не стоит раздражаться, что-то придумывать. Лучше не говорить и вообще ничего. В таких случаях слово «серебро», а молчание «золото». В феврале есть прекрасная возможность возобновить любовные или дружеские взаимоотношения. Вполне возможно, ваши бывшие партнеры располагают важной для вас информацией. Это хорошее время для коллективной работы, занятий хобби, групповых дискуссий. Люди из прошлого способствуют вдохновению и вы сможете повысить производительность вашего труда. Но следует учитывать и то, что пока Меркурий ретрограден, до 22 февраля ранее запланированные мероприятия могут быть отменены или перенесены. Будьте осмотрительны в словах, обращенных к вам и касающихся вас. В основном обстоятельства февраля оказывают влияние на отношения с друзьями, единомышленниками. Спонсорами, вышестоящими чиновниками. Может либо усилиться общение с ними, либо ослабиться в зависимости от конкретной ситуации. Детальный анализ личного гороскопа можно получить на консультации, контакты под видео и на главной странице. Также в течение февраля возможны психологические и социологические проблемы. Но после 21 февраля все наладится. Тем более 14 февраля – День влюбленных. Многие будут романтически настроены. С этого дня и всю вторую половину февраля увеличивается число контактов с друзьями, будет эффективен обмен мнениями и опытом, полезно обсуждение планов, могут появиться новые друзья или завязаться дружба по переписке. Новолуние 11 февраля 21.06 по киевскому времени произойдет в вашем 11 доме, который имеет отношение и к любовным отношениям, скорее свободным, основой которых является интеллектуальная связь. У вас будут счастливые шансы и возможности, если вы влюблены. Но... Если вы хотите получить внимание давно желанного партнера, будьте смелее, у вас получится. Старайтесь быть приветливыми, и никаких преград на вашем пути не будет. Вы сможете значительно улучшить личные и деловые отношения. 14 февраля в Овен войдет Луна в 17.54 по киевскому времени, соединиться с вашим Солнцем. И это особенно благоприятно в день влюбленных. Вы будете ощущать уверенность в себе, в своих действиях, будете спокойны, обретете силу и энергию. Появится чувство полноты жизни, насыщенности, и в таком духе вы будете пребывать до конца месяца. Окружающим вы будете казаться более мягким и нежным. Вы легче понимаете другого человека в этот период и сможете добиться душевного контакта. Не упустите благоприятные возможности второй половины февраля. Даже если в начале месяца что-то не получается, то после новолуния 11 февраля, в день влюбленных, вы получите глоток свежего воздуха и будете чувствовать себя намного комфортнее. Весь февраль у вас активный 11 дом которые представляют друзей, общественную деятельность, а также планы на будущее. Новолуние в 11 доме может стать временем важных событий в жизни друзей, появлением новых дружеских связей или началом нового проекта. Подходящий период для начала общественной и политической деятельности. Вы можете ощутить, ощутить большую необходимость в свободе действий, увлечься новыми прогрессивными технологиями нетрадиционными дисциплинами. Резко возрастает интерес к новой информации, особенно необычной, например, к оккультным знаниям, а также может проявиться интерес к разного рода общественным объединениям. Очень благоприятное время для разного рода новаций и усовершенствований. С 18 февраля Солнце зайдет в знак Рыб, в ваш двенадцатый дом. Принесет спокойствие, вам легче будет понять свое подсознание. Вы сможете преодолеть любые неудачи и неприятности. Ограничения и рамки не будут вызывать негативной реакции. В третьей декаде февраля вы можете обрести поразительную внутреннюю силу и решимость. 27 февраля полнолуние в вашем шестом доме. Сфера работы, здоровья, привычек, повседневной жизни. Привычная рабочая обстановка может измениться. Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек и от всего, что мешает вашему здоровью. В конце месяца вы наконец-то сможете изменить режим питания в лучшую сторону, наладить время, время труда и отдыха. Придет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Первостепенной заботой может стать ваше здоровье. Возможно, потребуется дополнительная забота и уход вашим домашним животным. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии. Буду признательна за репост. До новых встреч. Пока.